25 бесплатных методов продвижения в интернете. Всем добрый день. Меня зовут Анатолий Илья и сегодня я с удовольствием хочу вам представить наше мероприятие. С сегодняшнего дня мир будет выглядеть для вас уже с другой перспективы. Сегодня мы начинаем серию тренингов бесплатные методы продвижения в интернете. Бизнес-лайф-коуч Татьяна Крупник – это бизнес-тренер по построению партнерских сетей с опытом более чем 10 лет. И я думаю, кто не как Татьяна лучше нам сможет донести эту тему. И если Татьяна уже с нами, я попрошу ее сразу же в студию. Татьяна? Да, всем привет. Передаю слово. Привет, Спасибо. Вас, друзья. Спасибо большое за представление, Анатолий. И э, мы начнем с вами, э, давайте два слова скажу о себе, я из Украины, город Киев, э, в компанию e пришла всего пару недель назад, ну три недели где-то назад и являясь бизнес-тренером, я не могу не делать что-то полезное, поэтому мы вот с Анатолием созвонились и решили, что нужно сделать такой тренинг, который может быть интересен абсолютно всем, потому что всех интересует, как продвигать бизнес и минимально инвестировать денег в это. Да? Это такой очень риторический вопрос, потому что знаете, когда человек говорит, я хочу быть миллионером, но у меня нет для этого денег, это ну, немножко так э, выглядит смешно, но вместе с тем. Но благодаря современным технологиям есть сейчас возможность действительно делать это бесплатно. И этот тренинг, бесплатные методы продвижения будут именно об этом. Я сейчас включу презентацию, и мы с вами как бы начнем. Итак, минуточку. Итак, бесплатные методы продвижения в интернете. Что это будет за курс? Давайте вначале поговорим с вами о том, почему бесплатные методы продвижения это интереснее и, скажем так, прогрессивнее и эффективнее, чем платные методы. Как ни странно. А, что... Извини, пожалуйста, короткая прибью. Включи, пожалуйста, на полный режим просмотра презентации. А он на полный режим включен? Нет, именно саму презентацию. Вон там у тебя снизу слева раз, два, третье окошечко. Сейчас, секундочку, подожди секундочку. Одну секундочку, сейчас. Угу. Сейчас, одну секундочку. Мы проводим с Анатолием впервые. Это так, все, я поняла, да, Мне нужно вот так. Так, все, есть, да? А... Есть? Ну, пока не вижу, но... Там снизу, вот чтобы для полной презентации просто сделать, ну, это снизу у тебя, снизу, получается, в твоем PowerPoint, да, вот сюда? Отлично. Ну, я вот так и сделала, должно быть а, видно, просто скорее взял. всего, что идет задержка. А, ну, может быть, ну, окей, все, извиняюсь, что в Ничего ничего страшного, лучше подсказывать, чтобы было э, ну, комфортно, видно, и поэтому если есть какие-то нюансы, конечно же подсказывай, потому что э, когда я вижу только презентацию, получается вслепую. Окей, друзья, итак, бесплатные методы продвижения, чем же они круче, чем платные? Ну, во-первых, это свобода выбора. Когда вы, в связи с тем, что существует просто огромное количество разных вариантов, которые помогают вам продвигать ваш бизнес в интернете абсолютно бесплатно, вы сами выбираете, это ваша свобода выбора, каким же из методом воспользоваться. Все зависит, конечно же, от ваших навыков, от ваших знаний, от вашего умения, желания, терпения, но это свобода выбора. Неограниченность вариантов определяет то, что это, они постоянно появляются какие-то новые. И в связи с этим я хочу сразу включить вас в общий процесс. Такой, я хочу, чтобы этот тренинг был не только полезен, но и чтобы мы с вами создали что-то полезное для наших будущих потенциальных партнеров и клиентов, которые придут в бизнес. Я, реком... я предлагаю вам включиться в эту игру и э, искать новые варианты, которые появляются, и присылать их мне. Я в конце тренинга скажу, куда. Э, на сегодняшний день из бесплатных тренингов, которые вот я, из бесплатных методов, которые у меня прописаны, это уже более 40, 42 или 43 варианта. И я думаю, что этот, этот список можно еще продолжать и продолжать, поэтому, во-первых, удивите меня тем, что я еще не знаю, и если это будет что-то очень интересное, конечно же, мы включим это в тренинг с благодарностью, с личной благодарностью вам. Есть еще такой момент в преимуществах бесплатных методов, это долгосрочность результатов от выполненных действий. Я вам объясню, что это. Когда вы, допустим, оплачиваете какую-то рекламу, на каком-то ресурсе, она идет определенный период, пускай это будет один день или неделя или месяц, в зависимости от самой рекламной кампании. Что касается бесплатных методов рекламы, они, как правило, имеют долгосрочность благодаря тому, что вы оставляете о себе как бы информацию. Это ваша ссылка может быть на сайт, о ресурсах мы еще с вами будем говорить, что мы оставляем. И поэтому долгосрочность вот этих результатов, одна рекламная, одна, одно как бы ваше действие может приносить результат несколько лет. И если вы делаете это постоянно, допустим, если вы размещаете те же ссылки, мы будем говорить с вами где и как, допустим, 3-5 в день умножьте на 365 дней в году. И вот вы представьте, какое огромное количество источников трафика может пойти на ваш сайт, если вы делаете это всего один год. И это будет длиться не один год. То есть одна ссылка может работать несколько лет. Еще один такой момент – это развитие вашего персонального бренда. Это и хорошая новость, и плохая. Почему? Потому что не каждый готов потрудиться для того, чтобы создать свой бренд в интернете. Ну, как раз бесплатные методы рекламы, вам вы просто не сможете без этого обойтись, потому что вам необходимо будет развивать и ваши социальные ресурсы, и ваш основной ресурс, ваш сайт, и как вы будете это делать, это ваш имидж, это ваш бренд. И э, мы будем сегодня о брендировании как раз с вами и говорить. Вы получите больший результат, чем от платных методов. Почему больше? Это не сразу. Дело в том, что я уже вам говорила да, о долгосрочности результатов, когда вы выполнили какое-то действие, и это действие приносит вам результат длительный период. Соответственно, если вы проплатили рекламу и получили энный результат, этот результат имеет свой финал во времени. Таким образом, накопленное вот это ваше действие по бесплатным методам продвижения всегда будет давать вам больший результат, но не сразу, это как снежный ком. То есть сегодня вы что-то начинаете делать, каждый день понемножку, понемножку, через год вы увидите, через месяц, через три, через пять Через полгода вы увидите результат, через год вы увидите еще больший результат. Те, кто уже давно занимаются продвижением себя в интернете, понимают, о чем я говорю, и я думаю, что поддержат, вы понимаете, что это действительно так. И еще один момент. Когда вы продвигаете э, бизнес, вам всегда, и, и всегда есть два ресурса, вам необходимые, самое главное, это инвестиции. Инвестиции, как правило, это деньги и время. Это два таких самых главных источника вашей энергии, которые необходимы для того, чтобы сдвинуть ваш бизнес с места. Соответственно, если вы размещаете платную рекламу, вам понадобится там и время, и деньги, потому что даже для создания, плат... создания платных методов рекламы вам понадобится время. Здесь же инвестиция в вашу рекламу – это только ваше время. Но хочу вам сказать, из собственного опыта, это не только время, это еще терпение, настойчивость. И э, то, что я вам рекомендую, это постоянно, постоянно включать какие-то но, какие новые э, методы продвижения. Какая цель нашего тренинга? Вот цель это собрать все возможные на сегодняшний день методы бесплатного продвижения. На этих тренингах я буду давать вам рекомендации по их использованию. И самая главная цель всего этого, чтобы повысить вашу эффективность в построении партнерской сети. Ибо если вы строите бизнес в iBattler, то чем больше ваша команда, чем больше ваша партнерская сеть, тем выше ваши доходы. Соответственно, это и есть наша цель. да, То есть, воспользовавшись этими методами, повысить вашу эффективность в построении партнерских сетей. Как будут эти тренинги? Они будут проходить каждый четверг в это же время, в 6 часов вечера по Москве, и каждый тренинг будет включать определенное количество бесплатных методов. Мы будем смотреть по времени. Тренинг будет длиться всего один час. И сколько мы за один час будем успевать, вот столько и будет. Но это может быть один, два, три каких-то метода. Но что я вам рекомендую? В течение следующей недели, до следующего тренинга, постарайтесь это максимально внедрить. Потому что... Я под таким образом строю этот тренинг, чтобы давать вам от базовых знаний, даже для дилетантов, которые только-только начинают, которые вообще делают первые шаги в интернет-маркетинге, в развитии через интернет своей партнерской сети, развития своей партнерской сети в бизнесе. Поэтому, если сегодняшнее занятие для многих будет, скажем так, скажите, да, это, я, я это все знаю, это нормально, потому что это... Первое занятие, оно направлено больше на тех, кто вообще вот нулевые, да, вот просто с нуля. Но не спешите делать такие выводы, все-таки будьте на этом тренинге, потому что я думаю, что все-таки что-то полезное вы все равно для себя подчеркнете. Каждый тренинг будет длиться один час, как я говорила, и в следующий раз первые 10 минут мы будем посвящать вашим результатам. Чтобы вы могли поделиться вашими результатами, мы будем открывать чат, чтобы вы поделились и рассказали, что вам удалось за эту неделю сделать и какой вам дал это результат. Еще одну рекомендацию, которую я хочу вам дать, это создайте календарь рекламы. Что такое календарь? У вас в Гугле или в Яндексе у вас есть такой виджет-календарь. Кто еще этим не пользуетесь, начинайте обязательно это делать. И в этот календарь, допустим, мы э, ставим за неделю определенные задачи, что нужно сделать это, это и вот это. Вы сразу открываете календарь и вписываете то, что необходимо сделать. И в этом календаре вы действия, которые нужно повторять регулярно, вы ставите на постоянной основе. Там есть такая галочка, ну разберетесь уже с календарем, я не буду останавливаться на этом сегодня. Но факт в том, что по результатам этого тренинга через месяц у вас уже будет календарь, который будет вам показывать на ежедневные действия, которые нужно сделать по продвижению вашего бизнеса в интернете. И э, давайте договоримся с вами так, чтобы мы не тратили время зря. Все ответы на вопросы я буду давать в конце э, каждого тренинга. Надеюсь, не будет э, вопросов в этом. Э, сегодня, сегодня у нас с вами первая часть, и у нас сегодня будут с вами такие разделы. Это подготовка к рекламной кампании. Это для тех, кто еще вообще никогда ну, не занимался этим, или, допустим, только начал, но ну, не знает, как это систематизировать, с чего начать. Мы поговорим с вами об основах персонального брендинга в интернете. Я расскажу, что это и как правильно это использовать. Также поговорим о рекомендациях, как правильно ставить статусы в соцсетях и что вам это дает. Дальше мы перейдем к настройке вашего почтового ящика. Когда вы начинаете бизнес, первый круг людей, которые есть в вашем окружении, вот ваш теплый круг, вот с него нужно и начинать. Но есть такой Понятие как офлайн и онлайн развитие бизнеса. Офлайн это когда вы проводите личные физические встречи, да, за руки, через рукопожатие, физическое рукопожатие. Но наверняка у каждого из вас уже есть накопленные личные контакты через ящик и через почтовый ящик. И эти контакты вы можете как бы это люди, которые могут жить в разных городах, но вместе с тем это ваш теплый круг. И сегодня я помогу вам таким образом настроить ваш почтовый ящик, чтобы он работал на вас. Сегодня я вам дам очень простой инструмент бесплатных рассылок, но... Речь не идет о спаме, потому что иногда рассылки многие воспринимают как спам-рассылки. Нет, здесь идет речь о бесплатных, качественных, эффективных рассылках по тем email, которые из вашего теплого круга. И как это сделать красиво? Просто, потому что если у вас 2000, допустим, вот как у меня, контактов в вашем персональном ящике, то каждому написать индивидуальное письмо будет сложно. Я сегодня вам покажу как как быстро это сделать, и не спамить, и вместе с тем э, очень легкий, простой виджет. Еще я вам расскажу сегодня о возможностях э, QR-кода, как он может работать, как вы можете применять его в э, персональном брендинге, и что это вообще такое, возможно, многие не знают. Э, поэтому вот сегодняшняя часть у нас будет, первая часть будет наполнена вот такой информацией. Надеюсь, что мы за час уложимся. И сейчас мы с вами переходим к подготовке рекламной кампании. Для того, чтобы... Начать любую рекламную кампанию, мы говорим о бесплатных методах рекламы, но это не имеет значения, потому что реклама – есть реклама. Платная или бесплатная – это есть рекламная кампания. Компания это подразумевает то, что вы делаете не одно действие, а вы делаете комплекс определенных действий по продвижению вашего сайта, бренда или еще чего-то. Для того, чтобы начать вообще подготовиться к рекламной кампании, запишите сейчас себе и дайте ответы на вопросы. Зачем? Это какая ваша цель? Что вы хотите получить как результат от вашей рекламной кампании? Допустим, если вы находитесь, если вы являетесь партнерами в бизнесе, iButler, наверняка у вас есть еще свой личный бизнес у многих, да. Вы хотите что-то продвинуть. Вот сейчас в зависимости от того, зачем вам нужна эта рекламная кампания, какую вы преследуете цель, от этого будет зависеть, что продвигать. И это есть второй вопрос. Э -э, гипотетически представим, что ваша цель – это развивать партнерскую сеть. И я думаю, что многие в этом меня поддержат, Партнерскую сеть в бизнесе iButler. Я думаю, что именно с этим вопросом вы пришли сегодня на этот тренинг. Поэтому, что вы продвигаете? Когда мы говорим, что вы продвигаете, все зависит от вашей цели. Маленькую такую ремарочку, отступление, скажу, что в бизнесе iButler у вас есть два больших потока денежных потока. Один денежный поток ⁇ это от, ваших, от вашей клиентской базы, которые партнеры, ой, клиенты, которые используют приложение iButler. И там у вас есть три источника дохода. Мы не будем сейчас на этом останавливаться, все это вы знаете из презентации. Второй поток дохода, который у вас есть в бизнесе iBattler, это от построения партнерской сети. Поэтому вопрос, что вы продвигаете, также важен. Это что вы будете развивать, клиентскую базу или партнерскую? Потому что от этого исходит следующий вопрос. Это кому вы будете, то есть кто будет вашим клиентом в этой рекламной кампании? Для кого нужно определить вашу целевую аудиторию потенциальных партнеров и или клиентов? Дело в том, что вот продающие страницы, да, которые есть в, в, на сайте iButler Pro, они как бы имеют разное целевое предназначение для разной целевой аудитории. Вот я об этом говорю. Поэтому определитесь, зачем, что и кому, да, для кого. Потому что каждая рекламная кампания, она не может быть, понимаете, нельзя сделать одну рекламную кампанию и для клиентов, и для партнеров вместе. Почему? Потому что клиенты, у клиентов одни потребности, у людей, которые хотят вести бизнес, другие потребности. Поэтому в зависимости от того, что вы будете продвигать, кому вы будете предлагать, и, и последний вопрос – это как? Это какие методы рекламы вы выбираете? В этом тренинге мы говорим о бесплатных методах рекламы. Переходим Дальше. Какие ресурсы вам понадобятся для того, чтобы развивать, вообще, вообще продвигать бизнес в интернете? Ну, во-первых, для того, чтобы что-то продвигать, нужно что-то иметь для начала, да? Поэтому первое, что вам необходимо, это предмет продвижения, потому что когда мы говорим об интернете, о продвижении через интернет, мы говорим о том, что... Есть некий сайт, есть, где находится информация, и именно эту информацию вы продвигаете. Я рекомендую всем настоятельно иметь свой собственный домен и хостинг. Это если вы хотите заниматься этим серьезно. Для тех, кто еще ну, не понимает, нужно ему это, не нужно, вы пробуете или не пробуете, у меня есть для вас хорошая новость. В системе Батлер Pro у вас есть продающие страницы. Это и есть пока ваши как бы ваши сайты, ваши представительства в интернете, на, как бы сайты, куда вы можете размещать те сайты, которые вы можете продвигать. Итак, первый ресурс это ваш собственный сайт, который имеет домен и хостинг, и продающие страницы, которые сделаны под разные целевые аудитории. Когда у вас есть сайт, есть продающая страница, соответственно, у вас будут реферальные ссылки. Реферальная ссылка, что это такое? Это ссылка на ваш ресурс. Ресурсы у нас, реферальные ссылки, это ваши ссылки продающих страниц в iBatter Pro. Реферальная ссылка также на ваши баннеры и реклама по, на, на приложение, реферальная ссылка на приложение и реферальная ссылка для регистрации в бизнесе iButler. Это та информация, которая у вас должна быть. И я вам рекомендую настоятельно это сделать, сесть и просто собрать все ваши реферальные ссылки, которые у вас есть, сделать себе закладочку, такую папку-закладку в в вашем браузере, чтобы это всегда было у вас под рукой. Следующее. У кого еще не открыты профили в социальных сетях? Для продвижения, бесплатного продвижения в интернете, вам просто необходимо открыть свои представительства в социальных сетях. Дам вам рекомендации по поводу открытия. Обязательно сделайте это в международных как бы, соцсетях. Это Facebook, это Twitter, это Google+. Это три такие основные, большие. Их на самом деле неимоверное количество, но вот эти три я вам просто рекомендую настоятельно сделать. Из рунетовских, которые на российском, да, простран... на русскоязычном пространстве, это ВКонтакте Одноклассники. Еще рекомендую вам такую социальную сеть, как LinkedIn потому что она достаточно профессиональная, вот э, достаточно удобная для тех, кто занимается профессионально бизнесом. Там вы можете оставлять э, бизнес-предложения, искать бизнес-контакты. Э, я не рекомендую вам открывать 150 профилей в 150 сетях. Почему? Для того, чтобы ваш профиль жил и давал вам результат, вам необходимо его поддерживать. И не просто поддерживать, вам необходимо его развивать. Поэтому я не рекомендую открывать много. Начните с малого. Откройте хотя бы 2-3-5 соцсетей, поставьте их уже, ну как бы, ваш профиль начните раскачивать и потом уже добавляйте. Следующее. Необходимо открыть канал на YouTube. Зачем вам это необходимо сделать? YouTube канал является очень сильным, мощнейшим источником потенциальных клиентов и партнеров. Как им пользоваться? Мы проведем вообще отдельную, отдельный тренинг только по YouTube, потому что это достаточно большая информация, которая ну, требует как бы, внимания, это практическое занятие должно быть, чтобы вы понимали, как, как, как это делать. Вам необходим почтовый ящик. Я настоятельно рекомендую иметь ящик в Gmail или в Яндексе. Но больше я рекомендую все-таки в Gmail. Объясню почему. Gmail – это международный как бы, сервис, и у него очень широкие возможности, очень много приложений. Ну, Яндекс, в принципе, тоже не отстает, но вместе с тем я считаю Gmail лучше. Но это лично мое, да, это, у каждого свой выбор, я рекомендую Gmail. И вам понадобятся программы для общения, я думаю, что все вы ими пользуетесь, это Skyper, Skype, Viber, если вы используете еще какие-то другие по старинке, имеется в виду любой из программы для общения. Сейчас я бы сюда добавила еще Hangouts это через Google+, Plus. это тоже очень удобный видео, инструмент для видео-встреч. И вам необходимо это все уметь этим пользоваться. Информация, которую вам необходимо постоянно штудировать и быть в материале, и знать, что с этим делать. Это ваша целевая аудитория. Вам нужно разобраться, понять, кто ваша целевая аудитория. В зависимости от того бизнеса, который вы развиваете, или это для клиентов, или это для партнеров. И также ключевые слова для создания рекламной кампании. Как по ключевым словам у нас будет с вами отдельное. Я думаю, что это, скорее всего, что-то на следующий раз будет. Мы остановимся на этом. Как подобрать ключевые слова? Зачем вам это нужно? Ключевые слова необходимы, когда вы создаете какой-то материал или на YouTube, или на любом другом ресурсе, о котором мы будем с вами говорить. Вам не обязательно необходимо ставить так называемые теги, чтобы создавать... Так, ну это сложно, наверное, сейчас будет быстро рассказать. Давайте так, запишите себе просто ключевые слова, и мы на этом обязательно остановимся. Ну и простые навыки, которые вам понадобятся для развития, для использования бесплатных методов продвижения, это элементарное владение фотошопом. Если у вас не установлено компьютер Photoshop, не, не падайте в обморок. Очень сейчас удобно наберете в любом браузере, есть Photoshop, который онлайн. Photoshop онлайн – это такая же программа, элементарно для того, чтобы создать какую-то картинку или подпись. Рекомендую пользоваться этим. И элементарное знание копирайтинга. Копирайтинга – это как правильно составлять тексты, рекламные тексты. Ну, не только рекламные тексты, статьи и всякое такое другое. Итак, переходим дальше. Правила персонального брендинга. Здесь я хочу остановиться на таком моменте, что такое брендинг вообще. Это как бы все, что вы делаете в интернете, за вами следят. И брендинг – это тот имидж, который вы формируете в процессе каких-то ваших действий в интернете. Это ваш имидж. Я рекомендую, видите, я здесь поставила такие две картинки, чтобы вам просто... Татьяна, ага, да? Извини, да. извини, пожалуйста, снова новым голосом. Ты слайды меняешь? Меняю. Здесь они не меняются почему-то. А какой сейчас стоит слайд? Первый, второй. Конечно, я слайды меняю. А попробуй нажать вот на зелененькую сверху воспроизведение. Сейчас, связано? Потому что почему-то здесь слайды не меняются. Есть... Меняются, меняются слайды. Конечно, спасибо огромное. Сейчас, секундочку, да. Ага. Я Звук. сейчас остановлю вообще сейчас сейчас одну секунду. Так, что да. нужно нажать? Ну, нажать, нажми вот воспроизведение сверху у тебя зелененькое, справа. У меня столько в вот этот... Мышку, мышку, веди вправо вверх. Ну а в самом PowerPoint там есть кнопочка воспроизведения, зелененькая такая, как плей. А, ты про PowerPoint? Сейчас одну секунду, подожди, сейчас одну секундочку. Так. Сейчас подожди. Ты, вероятно, не весь экран открыла, а только.. Да пару. нет, у меня открыто на весь экран, и я вижу полностью ну, это все. Собрали. Воспроизведение есть. У тебя идет полного, а здесь не отображается. Все, ладно, я понял. Тогда. просто открой обычный ботус. А вот как у тебя есть, да? Открыть что ну, еще, еще раз? Без воспроизведения, просто как у тебя, да, вот открытая презентация, да? Вот так, так видно сейчас? Ну, вот сейчас видим, мы видим сейчас слайд, вот как раз правила персонального брендинга. Да, хорошо. Да, вот Там, понимаю. где снизу справа у тебя, видишь, вот там, где снизу справа у тебя, да, потяни я просто. Я правильно делала, Анатолий, я в курсе. Но почему-то она не воспроизводит, потому что я делала, в принципе, правильно. Ну, я понял, да-да, ну, что-то, видать, у них ошибка какая-то. Так, сейчас. Просто побольше картиночку сделай, Вот снизу мышку вниз. Там 75%, сделаю на 100%. Угу чтобы виднее было. Да. А вот эту да, вот, да. нижнюю панель, ее можно тоже вниз стянуть. Где вот щелкнуть, чтобы... Да, да, да, да. Вниз делаю, вниз да. Так, вот вниз так, да, вот так лучше, да. да. Ага. Окей. Вот. Извини, я что-то сразу тоже не обратил в Да, хорошо, спасибо, что ты подсказал. Давайте, как бы, был вот такой вот... Было три слайда. Да, подготовка. Вот я сейчас поставлю, поставила слайд подготовка к рекламной кампании. Вы можете сделать себе скриншот и сохранить, как бы, этот... Этот слайдик. Так, переходим дальше. Правила персонального брендинга. Здесь я вам дам вот такую информацию, настолько короткую, да, чтобы не засорять ваши мозги максимально, чтобы вы только этим пользовались. Вам необходимо, когда вы откроете свои профили в соцсетях, или у кого уже они открыты, сделайте такой вот, наведите там порядок. Во-первых, вам необходимо установить нормальную фотографию. Я вам скажу, у меня есть один такой пример, один партнер, у него была установлена фотография, то ли цветочки, то ли что-то такое вместо лица было что-то вот, ну просто какая-то картинка типа красивая, да, но это был не он. И я вам скажу, было два человека, которые вели абсолютно одинаковую рекламную кампанию. Это я вам говорю пример из жизни, который был. Они вели абсолютно одинаковую рекламную кампанию, одинаковый был бюджет, это была платная реклама, абсолютно одинаковый бюджет, приблизительно одинаковые источники, была ссылка на тот же ресурс. Но у одного стояла картинка цветы, у другого стояла фотография, его в костюме, ну как-то такая деловая. Да? Так вот у одного была конверсия его рекламной кампании 27%, а у второго, у которого были цветочки, рекламная кампания была 2,5%. Вот насколько фотография профиля важна. Обратите внимание, я вам рекомендую хотя бы раз в полгода эту фотографию профиля менять. Потратьте деньги, время, но сделайте качественные, хорошие фотографии, чтобы они были качественные именно, именно по качеству, мощные, да, чтобы они были красивые, там, вы хорошо там, выглядели, особенно это касается девушек. И а, чтобы это был бизнес имидж. А, то есть не нужно в купальнике там, или еще что-нибудь такое, да, то есть бизнес-имидж, больше ничего не буду говорить. Вот внизу две фотографии, чтобы вы понимали, кому вы будете больше доверять: человеку, ну, как бы, в костюме, да, или клоуну. Следующее, контактная информация для связи. Вот вроде бы простой вопрос, но я вам скажу, что многие на этом сыпятся. Почему контактную информацию необходимо оставлять точную? Вы можете создать себе контактную информацию: email, там, телефон, еще что-то, ресурс в скайпе, ну, ваш. Логин в скайпе. Вы можете создать такой, чтобы он был только для социальных сетей. Если вы не хотите, чтобы ну, как бы, люди, приходящие к вам из соцсетей, попадали в вашу личную жизнь, это ваше право. Но контактная информация должна быть полной, вы должны быть открытым для общения человеком. Очень важно, я вам скажу тоже из опыта, когда партнер однажды мне рассказывала, девушка одна, которая 3-4 месяца искала возможности начать бизнес, и она говорит, как не зайду к кому-то, ну не с кем, ну пока напишу, пока мне ответят, да, то есть а я хотела там какое-то изучение рынка сделать, поэтому это очень важно, чтобы с вами связались, если вы оставляете контактные данные, вы создаете доверительные отношения, это важно. Дальше. В каждой социальной сети есть интересы или что-то опишите о себе. Вот когда человек пишет о себе, я пенсионер, там, или я это неплохо и нехорошо, там, или я военный, или я там медсестра, это нехорошо и неплохо. Это вы написали, кем вы являетесь, какой у вас социальный статус в мире. Но в стране, в городе, неважно. Но когда вы пишете интересы или пишете о себе, пишите, чем вы живете. Вот Дайте ответ на вопрос, что вам интересно, чем вы можете быть полезны другим людям. Потому что если человек заходит, вы попробуйте даже для себя, зайдите в контакты и просто погуляйте по профилям и откройте всю информацию. И посмотрите на ваше личное отношение к людям, которых вы видите, по их фотографии, по интересам, по информации, интересно ли вам с этим человеком общаться. Поэтому очень важно, не упускайте это. И я вам подскажу еще такой маленький секрет. Вам нет необходимости в каждой соцсети придумывать что-то новое. Вот это, знаете, это и есть брендинг, когда вы узнаваемы. Вы, узнав... вы должны быть узнаваемы. Сделайте хорошую фотографию, поставьте контактную информацию, расскажите о себе, скопируйте вот эту информацию о себе, когда вы будете расставлять в разные социальные сети. Дальше. Используйте при при развитии вашей социальной э, сети, вашего профиля в социальной сети, используйте правило 30-30-30. Э, что это за правило? Правило предельно простое. Э, 30% информации, которую вы будете постить в социальных сетях, в вашей ленте, это должно быть о вас лично. То есть о вашей жизни, чтобы вы были живым человеком, чтобы видели, что вы обычный нормальный человек. 30% это должно быть о том, чем вы занимаетесь, это продвижение вашего бизнеса и 30% должно быть полезной информации. Полезная информация это когда человек может что-то для себя почерпнуть, может чему-то научиться или, ну то есть у нас с вами прекрасная полезная информация, это бесплатное приложение, да? нам с вами особенно повезло, но если вы чем-то увлекаетесь, вы можете размещать информацию каких-то полезных советов. Это очень важно. Почему это правило настолько важное? Я вам скажу: есть такое, ну вы наверняка слышали, есть такой термин, такой боты, так называемые, да, когда кто-то открывает себе профиль в социальных сетях и начинает шуровать какую-то информацию, допустим, там о бизнесе. Просто берет, там, копирует, вставляет что-то, отправляет. Когда человек просматривает вашу ленту, у него не создается доверительных отношений к вам, потому что он видит, что за экраном там сидит какой-то или ну, как бы это механика, это механическая работа. Да. Ваша задача, запишите себе, можете вот снять, ваша задача создавать имидж успешного, целеустремленного человека, эксперта в определенной сфере, бизнес-партнера с которым э, захочется создавать бизнес-отношения. Поэтому ваша, вот для бизнеса персональный брендинг может быть разный в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Мы говорим о бизнесе. Поэтому те рекомендации, очень простые рекомендации, которые я вам дала, повысят конверсию и повысят доверие к вам. Поэтому задание вам на ближайшую неделю. Первое задание вам на ближайшую неделю. Вам необходимо э, открыть в тех социальных сетях, где у вас еще нет, можете одну там две открыть, да, дополнительно. Вам необходимо прошерстить свой профиль и э, начать постить полезную информацию. По правилу 30-30-30. И, конечно же, вам необходимо увеличивать количество контактов. Это, если речь идет о социальных сетях. Также правила персонального брендинга касаются абсолютно всего. Ваш почтовый ящик. Обязательно должна быть фотография. Но про почтовый ящик мы сейчас немножко отдельно будем говорить. Допустим, если это Skype, обязательно поставьте информацию, напишите о себе. Тоже будем об этом говорить. Если это вайбер, тоже. То есть вы должны быть узнаваемы везде. Вот и вас должно быть много. В интернете вас должно быть много. И не бойтесь этого. Вы знаете... Мне иногда, вот, когда я провожу тренинги или рекомендации какие-то даю по развитию, э говорят, что не хотят размещать информацию в социальных сетях о себе, потому что это опасно, потому что… Э как бы, ну, не хотите об этом это делать, да, я вам скажу, что на сегодняшний день система безопасности всех социальных сетей достаточно высокая. И э, если вам начинают, э, ну, есть какие-то там, возникают какие-то конфликты в социальных сетях, ну, допустим, там кто-то начинает неадекватно относиться к вам или писать какую-то ерунду, это очень просто убирается. Вы просто заходите и блокируете этого человека. Не удаляете со своих контактов, а блокируете. В момент блокировки не вы этого человека больше никогда не увидите в социальной сети, ни он вас. В момент такой безопасности это очень важно. То есть вам нужно держать баланс между вашей открытость, ну, открытостью, доступностью, чтобы создавались доверительные отношения, но вместе с тем держать руку на вытянутую руку, да, и чтобы вы чувствовали себя безопасно. Так, поехали дальше. Переходим дальше. Статусы в социальных сетях и Skype. Первое, что вам необходимо сделать, вот вы уже открыли там, допустим, в социальных сетях, вы поставили себе программу Skype. Кстати, как работать в программе Skype, как использовать максимальные мощности, мы тоже будем об этом говорить на одном из тренингов. Но первое, что необходимо сделать, это статусы в социальных сетях и скайпе. Что такое статус? Это как бы небольшой текст, да, это или эмоция какая-то, или призыв к действию. Я вам дам только очень простые правила, как правильно написать статус. Это должно быть кратко. Не нужно писать статус на три страницы. Нет этого никакого смысла. Это должно быть очень кратко желательно, чтобы это был какой-то призыв к действию, но не насилие. Ну призыв к действию, давай с нами или что-то, то есть очень такое что-то очень такое положительное. Дело в том, что психологически люди очень хотят участвовать в чем-то массовом, в чем-то большом, хорошем, положительном. Поэтому призыв к действию должен быть положительный, а не, как, как сказать, угрожающий. Обязательно в статусах ставьте ссылку на ваш ресурс. Ресурс это речь идет о продающей странице, это реферальная может быть ссылка, это может быть ссылка на вашу на приложение iButler на установку или если у вас есть свой персональный сайт, ссылка на ваш персональный сайт, где находится абсолютно все. Также, что касается скайпа, это первично, что я вам рекомендую сделать, там есть особенная настройка, это связать скайп с фейсбуком. Когда вы скайп связываете с фейсбуком, тогда э, всю информацию, которую постят ваши знакомые и вы в том числе, вы ее видите в ленте в скайпе. Это также поднимает ваш, ну как бы, это, это дополнительный источник интереса к вам. Да? То есть ваша задача что? Чтобы вас было много, чтобы была у вас информация, чтобы привлекать максимальное количество людей, да? чтобы создавать интерес вокруг вас. Поэтому вам необходимо связать скайп, с фейсбуком, тогда все, что вы будете постить или писать статусы в фейсбуке, это будет отображаться в ленте скайпа. И люди, которые пользуются скайпом, они это читают, они видят вашу активность, и поэтому это, это очень хороший такой вот толчок может быть. И рекомендую вам статусы в социальных сетях обновлять ежедневно. Пускай это будет что-то коротенькое, какая-то полезная информация, обязательно, чтобы это была ссылочка. Особенно хорошо работает статус ВКонтакте, в соцсети ВКонтакте. Вы знаете, она находится сверху, очень удобно, зашел что-то написал, это отобразилось в ленте, это сразу перепостилось в Facebook, если вы сделали кросспостинг, но мы об этом тоже будем еще говорить. Поэтому... Подводим еще раз итог, да, то есть вы э, пробрандировали себя во всех социальных сетях, в программе Skype, э, в ящике, в почтовом ящике и так далее, и начинаете писать э, статусы. Э, статусы обязательно ссылкой. Э, используйте те рекомендации, которые я вам даю, поверьте, это повысит вашу конверсию, потому что э, когда вы начинаете только что-то делать, у вас нет достаточного опыта и вы можете допускать ошибки. Я вам говорю самый короткий путь. Вот я вам говорю, делайте то, что я говорю, это приносит хороший результат. Это то, что уже испытано, это то, что работает. И теперь мы с вами переходим к настройке почтового ящика. И я вам пообещала дать рассылку. Что у нас по времени? У нас еще 20 минут, мы прекрасно укладываемся. Сейчас я перейду... Так, сейчас я перейду минуточку. Так, э, покажу экран. Значит, э, я вам покажу, как работать в вашем почтовом ящике, если это Gmail. Так, э, Анатолий, скажи мне, пожалуйста, экран видно или нет? Нет, сейчас нет, нужно просто подключить заново. Еще, сейчас, сейчас, <связываю> У меня почему-то... А, все, подвисла кнопка, все, нормально. Включаю работу. Анатолий, я тебя прошу, вот я сейчас буду как бы показывать, если будут какие-то задержки, ты мне говори, хорошо, потому что я ж не буду видеть. <связываю> так, окей. Итак, рабочий стол. Есть. Угу. Мы переходим с вами в почтовый ящик. А, Анатолий, видно ящик? Да, все хорошо видно. Значит, что касается вашего почтового ящика, первым делом то, что я рекомендую вам сделать, это сделать две важные настройки. Давайте сейчас поговорим. То, что я вам говорю о ящике Gmail, я на примере моего ящика Gmail это делаю. Вы можете то же самое сделать в Яндексе. Вот все те же функции есть в Яндексе. У меня два ящика, и там и здесь. Но мне как-то здесь больше нравится, но в Яндексе тоже все это есть. Итак. Первое, что необходимо сделать. Вам необходимо сделать качественную подпись а, того, что вы отправляете. Качественная подпись, это должна быть вся информация о вас. Желательно, если вы поставите туда красивую фотографию, ну вот у меня это выглядит вот таким вот образом. Сейчас очень такая продвинутая есть технология, это QR-код, вот видите внизу, так. я сегодня расскажу, как использовать QR-код и зачем это нужно. Есть вся информация, должна быть информация, сайт, ваш телефон, скайп, email, как бы полностью вся информация. Как сделать вот такую вот красивенькую? Я вам даже сейчас дам инструмент, как сделать вот такую красивую подпись. Надеюсь, что вам это будет тоже полезно. И есть вот такой вот сайт, называется wisestamp.com. Создает, вы можете здесь создать вашу email-подпись он работает ну предельно просто здесь вы вводите свое имя вводите там компанию телефон мобильный веб-сайт и так далее вот все данные которые вы ввели он генерирует а, на как бы генерирует в какую-то красивую картинку дальше вы можете здесь устанавливать свою фотографию выбирать вид этой фотографии квадратный или кругленький как вам больше понравится ну то есть это это очень быстро и удобно делается Выбрать тему, это какого цвета сделать, видите, сразу меняется цвет, и даже выбрать как бы тип, да? нажимаете «Choose a different template» и выбираете, здесь есть базовый, бесплатный. И вот видите, есть такие разные варианты, как это сделать, то есть это предельно все просто. Единственное, что я вам подскажу, как это быстренько, еще А, еще момент, здесь вы можете поставить ссылки на свои социальные ресурсы, это великолепно, это очень удобно, потому что они автоматически будут отражаться, вот видите, как у меня здесь в моем почтовом ящике, здесь видно ссылки на все ресурсы, видите, через иконки на все мои социальные сети. Вы можете вот здесь ввести ссылки на ваши социальные сети, причем добавить любую, какую вы хотите, какие у вас есть. Добавляете, и э, можно также поставить сюда баннер, видите? Можно поставить э, любой... Э, ну, короче, посмотрите, здесь ну, масса вариантов вообще. Лайки можно ставить, фолл, все что угодно. То есть вы выбираете в левом меню, вы выбираете все, что вы хотите, чтобы было у вас в подписи, а потом я вам подсказываю вам самый легкий вариант, как это вставить. Вы просто берете это, копируете в этом окне, просто копируете, Ctrl-Copy, заходите в свой почтовый ящик, так, я постараюсь... Не, не это И делаете вот так, Ctrl-V, и он как бы вставляется в том варианте, который вы сделали. Все, вы нажимаете «Сохранить», и у вас готовая подпись. У вас найдет, уйдет на это не более 15 минут. Даже если вам захочется сделать что-то очень красивое, больше времени это не займет. Это первая подпись. Эту подпись вы ставите... Видите, здесь подпись, необходимо поставить, что, чтобы она отображалась. Она будет ставиться автоматически каждый раз, когда вы будете что-то отправлять. Второе. Это вам необходимо поставить, включить автоответчик. Автоответчик – это когда вам приходит письмо и уходит в ответ. Я вам скажу, здесь такой один приятный секрет есть. Дело в том, что сейчас вот есть много спамеров, которые покупают целые базы контактов, и если вы где-то оставили свой контакт, наверняка он может попасть к этому спамеру, и потом эта информация, он начинает вам что-то присылать. Используйте даже этот момент. Когда вам кто-то что-то присылает, обязательно поставьте подпись в ответ. И в этой подписи в ответ я вам рекомендую поставить наш баннер, который iButler, чтобы вы могли, чтобы человек, который получил в ответ это письмо, мог себе установить приложение iButler. Это один из методов также поиска новых клиентов и партнеров. Это ваш, ваша ответка в подписи или в этой подписи, которая после каждого письма. Итак, первая настройка, которую в почте нужно сделать, это установить э, подпись после письма, установить э, автоответчик, подпись автоответчика. И э, дальше перейдите в контакты. Здесь находятся списки всех ваших контактов. Я хочу просто вам показать. Видите, вот здесь есть мои контакты, а также есть группы контактов. Здесь вы, сюда вы можете импортировать контакты, которые у вас есть. Это делается очень просто. Создается файл CSV, формата CSV, и вы сюда можете его закачать. Это очень просто делается. Итак, у вас есть группы. Разбейте по группам. Допустим, это ваши личные друзья или бизнес-контакты, или неизвестные контакты. Просто разбейте их по группам. Когда вы это сделаете, я вам покажу дальше, каким образом вы можете сделать простую рассылку. Для этого вам необходимо зайти в... Давайте сейчас запишите, и я вам сейчас покажу, как поставить себе специальный виджет, который поможет вам делать рассылки. Итак, вы заходите в свой в диск. Ну, я думаю, что у кажд, каждый пользуется этим. Это Drive Google.com. Здесь находятся все файлы, которые вы создаете в электронном формате. Для того, чтобы вам воспользоваться этой функцией, вам необходимо создать, вам необходимо создать э, Google таблицы. Ну, вы все наверняка знаете, что такое Google диск, да, это такое очень, очень удобное приложение. Да, получается, все работает. Значит, ребята, смотрите, вам необходимо вначале зайти в Google таблицы. Надеюсь, что сейчас все удастся. Есть, получилось, ура. И здесь вы видите, в верхнем меню есть меню подменюшка, называется «Дополнение». Вы заходите в «Дополнение», и вам необходимо в начале «Умейл мерч» и вы нажимаете «Установить бесплатно». Она у меня уже установлена, видите, то есть она у меня установлена, поэтому у меня светится зелененьким, а вам необходимо установить. Это устанавливается за три секундочки, так же, как и наше любимое, любимое приложение iButler. Когда вы его установили, оно у вас вот здесь появится. Будет, видите, одно из дополнений будет «Yet another mail merge». Как вам можно сделать просто рассылку писем вашим знакомым, вашим контактам? Также вы можете, допустим, рассылать информацию вашей команде. То есть это очень удобное приложение, очень удобное. Для этого вам вначале нужно создать письмо. Создаем письмо. Заходите в Gmail, в входящие. Сейчас, секундочку. Написать эти контакты. Когда вы будете импортировать контакты, вы выберете группу контактов со своего Gmail-ящика. Видите, вот они у меня здесь, МК, личные, импортировано, бизнес-контакты. То есть это группы, которые вы создали. В данном случае это мой ящик, это я создала. Выберем, например, личные. Это мои личные контакты. Я нажимаю «Импортировать контакты». Я выбрала группу, нажала «Импортировать контакты». Посмотрите, как это все происходит. За несколько секунд полный автоответчик, подпись в автоответчике. Дальше упорядок, нужно навести порядок в ваших контактах и создать группы ваших контактов. Если у вас есть какие-то другие контакты, вы легко можете... Так, все, есть, я останавливаю. И еще вам покажу… А, так, есть. Угу. Так, и еще, еще, еще. Так, давайте еще посмотрим, перейдем на презентацию. Спасибо. Татьяна, большое очень спасибо, было познавательно. Сейчас как раз сижу, создаю себе подписи, у меня сразу же появился вопрос. Окей, для того, чтобы узнать дополнительные фишки по бесплатному продвижению от Татьяны Крупник. Татьяна, большое Спасибо.